Неважно, какого цвета ее волосы, На каком языке она говорит И как она одета. Главное, чтобы в каждом лице Он видел мои глаза, Чтобы в каждой красавице Он видел мои черты. И пусть он скорее вернется. Плохо нам без него. Ох, как плохо. лети, лети, Будет дети веселиться, Богом, да плачет, виселица. Ой, ай, -ти. Я устал! Так тяжело носить пустой живот! Ламы! А! Ну потерпи еще совсем немножко! Нет, нет! Ламы! Не. А! Ламе, вы попросите седы! Ламе, друг мой, стыдно! Еду можно купить, выменить, украсть, но не просить. Ламе, мы не нищие! Мы не имущие. Пахнет шареной бараниной, а подлива из томатов и чеснока. Надо бы чё-то тёртой добавить! Какую авару делать в подливу, и не добавлять туда калиции? Что-то опасаясь Эй, девушка! Девушка, эй! Чего, Алёш, какая я тебе девушка? Ну, сюда! а а откуда ты здесь взялась? Чего-чего? Как ты меня назвал? Ты, ты что, спятил? Да какая жанарель? Она уж совсем другая. <свес> <свес> И ты же стала. Чего? Тиль, ну а? тебя так давно жду тебя. Тиль. Милый тиль, я так давно жду тебя. Мои глаза устали смотреть на дорогу. Мои глаза устали смотреть на дорогу. Мое сердце сжалось в комочек. Мое сердце сжалось в комочке. Когда ты вернешься к своей энергии? Меня зовут Бэткин. Не спорь, милая. Yeah, loop loop. Ваше величество, поэтому зовите меня просто. Эй ты! Меня, вас и моих берегов в натуральную величину. Несколько борзых собак очень украсят полотно. Ваше Величество! Продолжай. Великого королеву Марию я изобразил бы в профиль. Она так прекрасна, что не незачем видеть ее полностью. Достаточно и половины. Он издевается, Филипп! Продолжай. Великого инквизитора я изобразил бы со спины. Для его безопасности не нужно, чтобы фламанцы запоминали его в лицо. Да прекратит он когда-нибудь меня. А вас, ваше величество, я изобразил бы маленьким ребенком. С белокурыми волосиками, с голубыми глазками. Таким образом, мы убедим фламанцев, что вы тоже человек, что вас тоже рожала мать, пела вам колыбельные песенки. Взять его! Взять его! Не вся ваша фланда, я вот на дверь, Да. Вас нужно выжигать, как чуды дома. На колени. Нож. Сейчас тебя придерживается охотиться. Ну, проси прощаться, свобод. Так! Да! Но вы все равно не исполните мои последние просьбы! Последнюю волю смертника я исполню. Слово короля! Слово Короя. Тебе дана неслыханная власть? Доступна все твоей державной воле? Так поцелуй меня в ту часть, которую всю жизнь! Пароли! В городе появился опасный преступник Тилюлиншпигель. Тилюлиншпигель? Девочки, тащите всех подозрительных. Лучше поймать Стоулиншпигеля, чем опустить одного. Итак, клиента следует, во-первых, надымать, то есть найти его, во-вторых, приклеить, то есть обольстить, и, в-третьих, прищемить, то есть замынуть. Какой навар? Да. Поймайте лишь Бигеля, получите 300 флоринов. О -о -о -о. А что насчет срамных болезней? А насчет срамных болезней... Тут уж действуйте по обстановке, все ясно? Зашивись! Заходи! <По места>! Давай, заходи! <Walmart>. Корне! <смеш�> <-о> <смешное> <смешное> <смешное> <Man -twe> <смешное> I'll tell you. Здорово! тронов. Все они мужики одинаковые. Сначала ворчат, а потом не выгонишь. Девочки, а, а вот и Кость. о возвышенных вещах. Фу, болтун. Да он проповедник. А говори, будет любовь? А? Любовь будет, но в свое время. Поговорим о душе. У вас есть мечта? Есть. Какая? Вы, спаса. Это несбыточная мечта. Поговорим о мечтах доступных. Вы хотите не быть не замуж? Так кто нас возьмет? А Никому не нужны, только за деньги. Неправда! Толпа заняков ломится к вам через всю Фландрию. Молодые, лихие, молостые! Они прислали меня, чтобы я предложил вам руку и сердце! Ха! Да не слушайте вы его! Да он ненормальный! Тупая, Я с вас! Я пришел, чтобы устроить вашу судьбу! Хватит работать на хозяйку! Поджимем! Для тебя! Нет. Для себя, для себя! <смех> да <Доброе смех> бредом все! А пускай докажет! Пускай! Докажет. пускай. <смех> Эх, женщины! Вы совсем одичаем! Разучились доверять! <смех> ну ладно, ладно, ладно, ладно. Сейчас я вам докажу. Вот! Вот они нельзя техники! Парней. Он пришел к вам в заведение, ему приглянулась эта женщина и ламы! Ты готов. ты готов жениться на этой женщине? Жениться? Я готов! О, да. да! Да! Женщина, ты пойдешь замуж за этого красавца! Да! Да! Я я. Одна судьба уже устроена! Кто следующий? Я! Я! Mr. Trimodin! Yeah! Начинается последнее заседание по делу угащика класса, уроженца, дамы, мужа, сооткину, рождённой, В течение пяти дней суд в составе его присвещества великого инквизитора и профоса разбирал дело вышеупомянутого класса и установил. Первое. Угольщик класс давно вышел из улана святой римской церкви, впал в ересь, произносил кощуственные слова о Боге, а его наместники Папе Римском я святых иконов Называй их погаными идолами. Второе. Класс поддерживал постоянную связь со своим братом, протестантом Эритиком. А после его смерти принял от него наследство, которое отказывается выплачивать королю церкви, как то следует по закону. А всем этом Свидетельство волда носитель, имя которого суд обязует сохранить в тайне. А в случае вынесения приговора передать ему половину имущества приговоренного. Рыби! Не радуйся! Тебе не найди моих денег. Причем здесь деньги, класс! Как ты плохо обо мне думаешь? Уголь! Тебе запрещается разговаривать. Отвечай только на вопросы суда. Признаешь, ли ты себя виновным? Меня это уже спрашивали. Под пыткой, ваше преосвященство. Отвечай сейчас. Не признаю. Считаешь ли ты католическую веру единственно правильной и святой? Нет. Каждый вправе иметь свою веру. Признаешь ли ты папу Римского наместником Бога на земле? Да. Но только в той мере, в какой каждый человек есть наместник Бога, не больше. Веришь ли ты в святую Деву Марию и в Иисуса Христа сына Божьего? Верю. Верю в Марию, жену плотника Иосифа. Верю в их сына, нареченного Иисусом. Такого же человека, как я и мой сын. Верю в его честность и доброту и горжусь той стойкостью, с которой он принял свою смерть. Я думаю, нет смысла продолжать допрос. Преступник использует его для проповеди своих заблуждений. Можно выносить приговор. Еще минуту ваше пресвященство. Мне было достаточно времени для раздумий. Приведите, Саоткин! Я протестую! Меня пытали много дней. В день, когда вы не имеете права! Я здесь, господин. не раскается. Скажи ему! Что? Что сказать? Не знаю. Найди слова. Господин правос, мы прожили с мужем 25 лет. И за это время мы научились понимать от только молча. Спасибо, Салопнин! Да ты не женщина. Да мы не люди. У вас место сердца! Булыжники! Не верим, мужчина! Я знаю твое сердце. Такого больше нет на земле. Любимый мой, мы еще встретимся. Мы не расстаемся. У нас есть тиль. Суд святой инквизиции, рассмотрев дело богоотступники классе, признает его виновным в ереси и связях с еретиками и приговаривает его к сожжению на медленном огне. Спасу! Спасу! Он а преступник! Но он честно жил, честно работал, его любили и уважали в городе. Как представитель магистрата я требую сожжения на быстром огне. Только быстром огне! Арест! На быстром огне! Больше не существовало! Вы сказать, можно здесь, да? Да я простой человек! Да все вы здесь, простые люди! На быстром огне. Но зачем такое дело? Отлично <смех> выговорили. Благодарю его. вас, господин Прохоз. Спасибо вам, земляки. Спасибо, что в трудную минуту вы поддержали своего угольщика. Давно вам <смех> скажу, братцы, жалко мне вас. Я-то ухожу, а вам тут оставаться. Я помру сразу. А вам умирать каждый день от страха. А это страшнее, чем самый медленный огонь. Не взыщите, что напоследок говорю вам горькие слова. От сладких тошнит перед смертью. Готов, хозяин? Готов! Thank yeah. Вот заблудшую душу. Прости нас грешных. Нет, сынок. Оно еще теплое. Ну вот. Теперь оно бьется. Вот дела. Дружками мы с ним были. Ты с Никого не звал, я хочу побыть один. Хорошо, хорошо. Поэтому я пришла к тебе. Ну еще теплая. Ужигает кожу. Клас счастлива. Он снял с себя тело и мультик. Да замолчите вы все! А все придумано и установлено. Ты и он, она и ты. И вам хорошо вдвоем. Вам хорошо вдвоем. Возьми. 40 дней как умер класс. За это время Тиль не сказал ни слова. Завтра поминки нехорошо, если стол будет бедно. Вот что у рядом с ней. Девочка моя, сегодня наша ночь, сегодня наши судьбы соединятся. Скажи, что ты любишь меня. Люблю. Не спеши отвечать. Посмотри на меня, я старая. А ты и самая юная из всех девушек мира. Кто с тобой, Канц? Тот, кто узаконит наш союз. Дай свою руку, жена моя, не святой отец, соедини нас. <связывая> Сын Люцифера Ганс, с чистым ли сердцем берешь в жены котлину? Да, <связывая> <связывая> дочь Люцифера Котлина с любовью. Все отдай. У меня, правда, нет, милый. А в доме? В доме спрятаны деньги класса, но их нельзя трогать. Это тайна. Прощай. Не бросай меня, Гар. Чтобы мы были вместе, ты должна внести войку. Я боюсь. Тель бьет меня. Класс умер, не сказав, где деньги. Я не знаю, где А там. ты поищи, милый. Твоя любовь укажет, а там дьявол послает тебе испытание. Надо его выдержать. Ступай. Нелли услышит! Нелли дома? Нет, она... Иди замерь, девчонка! Не надо! Не святой отец вернется, если ты скажешь деньги. Деньги, которые оставил глаз. Это очень важно. Чтобы мы были вместе, ты должна обнести вокруг дьявола. И ты будешь вечно молодой. И ты станешь моей женой. Раз, два, три... Может быть в стене? Ищищая ищи, головка, ищища и голодка, ищища головка, а может быть в полу? Ты меня дожёл, сука! Ты на да меня, моя голубка! Да брось эту старуху, пошли! Молчи, мерзавец, я прощаюсь с женой! Ты вообще молчи! Твое дело жрать гусей и дорастить брюх. Да вот ты каким стал, да? Нет! Не стал, сделали! Сорок дней прошло после смерти отца! 40 дней я тащу на себе этот дом, как улитка! О, успокоились! Поминки уже устраиваем! Пек... Пирогов напекли! Приходите, люди добрые! Их им закусим за упокой души Угосика, сынок вам песику споет! Шутку, шутим! Пожалуйста, не можешь. Молодец, Калина. Прокутила девушки, урок не дала. Ну, ты чего? Если Бог создал тебя, не устал, в каком бы ты ни был далеком краю. Я люблю тебя, милый, не в годы и годы меня не составят, пока я люблю. И я люблю тебя, милый, и ты не тревожься в тяжелой дороге и помни одну. Все равно как spawn. Да здравствует Латвия!